Следуя этой инструкции, вы можете использовать товары, которые уже есть в Хаббер, выбрать интересующую вас категорию товаров и продавать больше через свой интернет-магазин, получая комиссию от продажи. Зайдите во вкладку «Все товары». Здесь отображаются категории товаров, названия, артикулы, бренды товара, название поставщика, розничная стоимость товара и прибыль, которую вы получите при его продаже. Все товары уже прошли модерацию Хаббер. Для того, чтобы наполнить свой каталог, нужно сделать следующие действия. Для начала можем отфильтровать все товары, которые есть в наличии. Можно посмотреть более детальную информацию о товаре, нажав на глазик. Выберите товар, который вы хотите продавать через ваш интернет-магазин, отметив его галочкой слева в общем списке и нажмите кнопку «Добавить в мои товары». Также можно выбирать товары массово. Добавить мои товары. Вас переводит на страничку сопоставления товаров. Пропустить шаг 1 и нажимаю кнопку ⁇ Добавить все товары ⁇ Вы попали на вкладку ⁇ Мои товары ⁇ Перед вами весь список товаров с подходящим контентом, который вы выбрали для продажи через ваш интернет-магазин. Следующий шаг вам нужно промодерировать ваш товар, который еще с серой корзинкой у вас в каталоге. Также выбираем товары, которые нужно промодерировать, и нажимаем кнопку «Добавить в YML». Хаббер сразу же генерирует подходящие для вас ссылки, которые вы потом сможете использовать для своего интернет-магазина. Если вам необходим другой формат файла для выгрузки товаров на сайт, обратитесь к вашему менеджеру.